Карл Брюлов Портрет Нестора Кукольника Простые песни петь И в том его отрада Не зреть и не стареть И умереть от яда И не зреть и не стареть и умереть от яда.